Приветствую всех подписчиков гостемого канала. С вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по игре это матричная игра от Дмитрия Воронова Ферманова. Находится игра на предстарте, друзья. Я писала видео по данной игре. Значит, старт проекта назначен у меня зависла старт проекта назначен на 13 февраля 8:00 00 по московскому времени тут идет таймер значит у нас значит это не инвестиции и млм без приглашений выиграют все это я знаю так как друзья у меня от данного админа это не первый проект вот ну здесь последние регистрации начисления это идут реферальные начисления и что обратите внимание регистраций уже больше восьми тысяч Конечно, народ идет. Потому что у данного админа проекты никогда не уходят в скам. Они работают годами, в общем, очень долго. Вот, только работай и приглашаю. значит. Ну, здесь все по нулям, так как проект еще на предстарте, друзья. Маркетинг. Все подробно. Описано, расписано. Это все можно прочесть. Все, все, все, все по здесь. Ну, все разжевано. Вот. Далее регистрацию я показывала. Входим по логину и паролю. Сейчас я войду. Разгадываем капчу. И что хочу вам сказать и обратить ваше внимание. Меняется домен, блокируют домен. Понимаете? Убедительная просьба к своим партнерам, которые вот у меня зарегистрированы, обязательно добавьтесь, куда вам удобнее. Или в чат в Телеграм, или в чат в ВКонтакте. Я добавилась в чат в ВКонтакте, потому что мне в Телеграм... В общем, там у меня полный финиш в Телеграме, и как бы я добавился в Контакт. Мне так удобнее с Контакта. Значит, меня блокируют домен и тем самым меняется реферальная ссылочка. Заходите в раздел рефералы, потому что в чате дают как бы ссылочку на сайт. И тем самым вот меняется ссылочка. Вот новая реферальная ссылочка. Добавьтесь, пожалуйста, в чат или в Телеграм, или в ВКонтакт. Кому куда угодно. Там присутствуют админы. Можно задавать вопросы. Добавляйтесь ко мне в Контакт, Конечно, это лучше, чем в Телеграм. Потому что в Телеграме я могу вас и не увидеть сообщения. Вот. Далее что... Минимальный, ой, минимальный говорю, вход сюда единоразово всего лишь 50 рублей. И проект подходит как новичкам. Даже кто не участвовал в матричных проектах, рассчитывайте. В общем, зашли на 50 рублей, активировали ферму, и все заходим и проверяем баланс. Вот у меня на балансе 88 рублей. Я, у меня активирован ферма. Я в режиме онлайн активировала. Также вот грядка номер один. И также у меня что здесь активировано? Моя статистика. Так, активировано место. Так, так активация фермы плюс клоны. Четыре так. Волонтеру ожидают отправку. Здесь общая статистика. А вот мои купленные места в грядках. Первая грядка, вторая, третья и четвертая. Там клоны. Также можно купить вот этот картофель. Вот у меня. Значит, что у меня там? До 4, 4, 1. Куплено. значит вот здесь у меня я покупала грядка 3 и грядка 4 до лука у меня куплено также я могу приобрести у меня, у меня позволяет сумма купить клона за 50 рублей картофель все я купила Значит, смотрите, первая грядка у меня 2, вторая 1, третья 1 и четвертая 1. 38 рублей у меня стало. Далее иду в раздел реферала. Значит, у меня 23 в первом уровне, 23 реферала. Значит, активных 13, неактивных 10. Напоминаю, вход, друзья, 50 рублей. Вы уже давно зарегистрированы. И посмотрите, после вас уже 8000 человек. А расстановка мест по дате регистрации. Понимаете? Вы упускаете возможность заработать. Так что пополняйте 50 рублей и активируйте ферму. Потому что на старте, конечно, это будет что-то. Вот. Ну что, значит, и не забудьте в профиле я указывала. Значит, у меня что? У меня указан прописать pair кошелек. Вот здесь у вас будет зеленая галочка. Пропишите Pair, проверяйте обязательно. Если вы хотите сменить Pair кошелек, обратитесь к администратору через администратора. Так что никто ничего не уведет. Ваши денежки. И, значит, Телеграм вот у меня прописан. Изменения сохранены. И ВК у меня прописан. И как я уже сказала, лучше обращайтесь ко мне в контакт. Телеграм, ребят, я у меня, знаете, там... Полный финиш в этом телеграме, короче, одни рекламные группы. И ваше сообщение улетит куда-нибудь, и я боюсь, что я вас не увижу. Так что ВКонтакт. Если что, пишите. Я ни от кого ничего не прячусь. Как бы также есть чат. Пиара, можете давать рекламу. Вот. Ну, как-то так. Вот. Так что заходите, пополняйтесь на 50 рублей. Приглашать в проект не стыдно. Проект не на один месяц, не на полгода и не на год. Так что заработают все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.